Отставки и кронштейны для декора балкона от фабрики интерьерной ковки. Настенные кронштейны из металла, выполнены в различных стилях и декорированы ажурными узорами, фигурами птиц и животных, дополнены фонарем. Подходят для размещения у входа в дом на перилах, в проемах летних беседок или домиков. Крепятся к стене с помощью саморезов. Металл устойчив к перепадам температур и осадкам. Рисунок декора разнообразен – листья, цветы, бабочки или завитки. Кронштейны для балконных ящиков с различными вариантами крепления. Подвесные перекидываются через балконные перила или устанавливаются с помощью саморезов под окно. Габариты различные, от 25 см до полутора метров в ширину. Декоративные элементы, завитки и ажурные узоры. Материал изготовления – металл и дерево. Все это вы найдете на сайте фабрикаковки.ру в разделе «Кованый декор для сада».